забанят нас за это да, и говорится, отпускает тебя свободное плавание <прикав> серьезно а, смотрите-ка вот жопа <ко> <Yeah>, ты развязка кульминации такая сейчас ты кого хотел съесть сука на нахуй Эй, hey, всем привет, ребят, с вами Тимур Лайф, и сегодня у нас будет Валера Гостер. Один день из моей жизни, пять, уже пятый выпуск про свою жизнь, как он общается с Ушастой. Ушаста там вообще пропала, она исчезла, хуй знает куда, зачем, почему, и хуй его знает. Так что сегодня будем искать Ушастую, так что, кто не успел поставить лайк, поставьте быстро, а то... У меня, блядь, опасное, сука, оружие. Так что вот, погнали смотреть. И к чему мне эти дни, где твои уши не видны, я помню, как я их держала, как же радовалась ты, когда будил тебя ведром Кажется, что просто перепутал тебя. Вот мы и потеряли. Один из... день из моей жизни 5. И там уже следующий выпуск один... один день из моей жизни лично. Перед тем, как начать, хочу вас кое с кем познакомить. Зна... А не надо нам ни с кем знакомить, потому что World of Warships это полная санина. Перебрай попутного ветра вам в World of Warships. Не надо. Давайте, я смотрю за вами. А у меня камера вырублена. Здравствуйте, я снова. Так что, соси. Здесь, в нашем чудесном санатории, Исю, вы сказали, что возможно, я оставил душастую где-то в лесу. Да. Мне кажется, что вы правы. Это какое-то проклятое место, это я вам точно гарантирую. Нормально. Обратите внимание, что случилось. Да, их теперь три. Они вроде близняшки, но я их научился отлично. Ну, а как сказать близняшки? Что-то у них Сейчас, с глазами не глаза. то. Покажи. Тут вроде все окей, кроме отсутствия ушей. А вот здесь... Первая называется. Она обдолбалась. Бахнула. Бахнула, да. Капужины. И вторая, это у нас... Это на реке уже. Так что знакомьтесь, это я. Значит, самая упоротая и куда хукну Три проблемы Сейчас мы пойдем искать ушастую А потом придумаем, что с вами делать Алло, вы меня вообще слушаете? Ну да, ты Слушай меня сюда Куда мне сюда тебе говорить? На меня сейчас смотришь? Куда ты смотришь? Че, под кайфом? Алло, приди в чувства Держимся вместе. Тимур Русск, Эй Давайте так Просто адекватно, как обычно, ходишь со мной Ты Сидишь за обстановкой вокруг Да Это супер, получится Их бы еще довести аккуратно У них же ни ног, ни рук а это кто-то? Это что, администратор идет Съёбываем, съёбываем. коня с парковки и все вместе поедем. Примерно прикидываю, где искать ушастую. Слушай, а как так получилось, что ты единственная, кто до коня вообще дошла? С, с такими-то так глазами. Что-то я не понял, где все? А, вот вторая. Сейчас ждем последнюю, поехали. Oh. Не а? лезь на коня без меня. Стой, ждите Дура все. Дура, ты тупая. Куда это попёрлось? Oh. А, понял. Блин, ты так-то умница, только... Это очень тяжело с вами будет. Ну не дуйся, да. я помогу. Давай. В чем прикол? Это еще пока две, а три это вообще будет пиздец. Вот так вот, держись крепче. Ладно, согласен, можешь оставаться. щиты, Но... третьё, поехали. Сука, забанят нас за это. Так, где-то здесь, Тут здесь половились даю. мне петухов. Так, а вон-то не она сидит, кстати? И какого фига? Ты вообще в курсе, что происходит? Ага. Я тебя сейчас такое устрою. Ну-ка, иди сюда. Ты застряла в камне. Все, ты спаси. Не ушла. На. Ой, да не устраивай трагедию, у меня не было всего пять месяцев. Слушай, я думал. Действ... Тебе просто... Действительно всего-то пять месяцев. Так, такое прям уж это. да. Было уши. Да, да, да, да, да. Я тоже очень рад тебя видеть. Так, отцепись. Так, у нас еще есть одна нерешенная проблема. Подожди. Постой. Как ты это объяснишь? Кто такая на самом деле? Ничего объяснить не хочешь? Нет. Разворачиваешься. И как уходишь. говорится, отпускает тебя свободное плавание. Серьезно? Нет, нет, это не про. Эй, прав... тихо, тихо, куда? Куда? Физика и там гравитация такая. Не, не, мы покинули чат из этой игры, так что. Не надо. Правильно, ни по каким законам, ты не да. должна бежать по дну, это, ты че? Не нормально. Не смей жить. О, и няга. уплывай, Ну все это дед. Все, да? она в прошлом. Я... Она дед, все, мы запомнили. Я, я с ней просто больше не общаюсь, честно. Вот то, что я вас перепутал, а это конечно. Да. Опа. Недоразумение, Да. Что с ней делать-то? Домой пойдем. Как же классно снова оказаться дома. Я ни на что не намекаю, на может. Так, а где нормальная? Я смотрю, ты не хочешь по-хорошему, да, уходить? Видит бог, я этого не хотел. Да, это ложка. Деревянная. Вот. Mission completion. Это наше, надо еще из gta поставить музончик такой, типа, миссия выполнена. Я надеюсь, я не убил. А сегодня мы с вами научимся готовить семейное блюдо жаркое из бывших. Для этого нам понадобится. Бывшие? Итак, начнем. Яйцо куриное, стебель кукурузы. Слушай, тебя забыл спросить. да о, ты как раз успела к ужину. Фаршировать курицу уткой такое себе. Так ну что, да. забирай. Присоединяйся к готовке. Лови. А, я думал, это яблоко. Ладно, тогда просто не мешай хотя бы. Хорошо. Ну да. Что? Что? Что? Нож? Блин у меня нет э -э, ничего слушай дай сюда а то сейчас хук как хук нет у меня есть хук я могу его сейчас закинуть спокойно и поймать ее и все не будь нас это охаю давай ты что-нибудь другое сделаешь да, ладно? как она хочет ее приготовить да поскорее? ну да блять твоя девушка такая вид бывший такой дай-ка я ее приготовлю конечно для тебя родной мой. многовато 4 water немножко сли немножко слить а что с водой? а что с водой? А почему она не вылетела? Типа шо, она прилипла? Слушай, а у нас нет приправ. Чем мы будем ее натирать? Ясно, походу, я в магазин. Делаю пока что из чего имеется, я приду сейчас. Ты тоже не скучай. И пакет мне нужен. Нет, я поеду один. Ты пока продолжай. Все. Пока. Просто взял такой пакет, подвинул, такой пум пу пум пум Оно как будто, знаешь, сделано из 10 килограммов, и его так просто спокойно, даже обычным этим пакетом. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. НЕТ! Готовь. Коня вроде вчера заправил, должно а я... хватить. А я вроде нельзя, типа, какую-то команду, типа, поставить, типа, чтобы она стояла там автоматом. Нельзя такой сделать? Не! Куда ты лезешь с тарелками, да? Иди домой. Ну-ка, не вредничай. Пойдем. Только попробуй. Отсюда выйти. Наконец-то в пятерочку мучусь. Приехал к рынку. Здесь продают mm -hmm. фрукты. Бывших. Сол, наверное, какой-то. Ну такой. да, за сол с бывшей салюты а здесь яйца и курей короче пришел я тут продуктами у меня проблема мы там готовим одну из господи, господи. да что же такое одну из ваших что, знаете можете что-нибудь посоветовать да я подошел здравствуйте а че у них такие под глазами прямо до, до смерти вот так она ходит ты ты ты у вас отличный выбор я вижу ну да. яблоки супер да Хороший черника кореш? что еще можно я не буду брать с пола да перестань! Я понял. Яблоки, значит, рекомендуешь. Корзинку еще можно капусту наложить? Оформляй. Дурочка, господи. yes, Офигенная капуста, беру. Это, это дыня. Что, ой. Продаж, что ли? Ладно, понял. Только яблоки, да, можно взять. Не, знаешь, это какая-то дурная. Здравствуйте, что здесь у вас? Куча салютов говорите? Uh -huh. Да, привет. И как ими пользоваться? Че, настолько жесткий, что Ты прячешься уже? Опа. Что там, покурялся ему лупил? Полную коробку мне этого, пожалуйста. Спасибо. Так, а что ты еще предлагаешь купить? Вот это в бочке? А что там? Й! А, смотрите-ка. Вот куда-то делает. Мы, кстати, готовим твою подругу, можешь к нам присоединяться. Будешь помогать мне нести. Кстати, мы тебя не сидим. Ты будешь жить с нами и помогать нам. Больше не старайся Попросить Нарика, чтобы жил с нами и помогал. Хм, не потратит ли он все деньги нахуй на. А кое что Бегать от нас, пытается свалить во все стороны. Еще куда? Ну, петуха да. на всякий случай и погнали. На, сильно не дави только на него. Ох. Так и корзинку с яйцами возьмем. Ну да. Запасная. Можно еще коня купить нового, кстати. Вот жопа! Возьмем коня на летней подкове сразу, не не крашен. Блять. Смысле? Ей что так страшно от Или это? Перестань давить на курицу! Отличный рынок, приятная цена. Дайте пожму вам руку. <связывая> Дайте, пожму вам руку. Приятно, спасибо, спо... А теперь домой. А ты кто? Правильно гони ее, сумкой. Куда ты лезешь, слышишь? ты же продавщица. Вы идете обратно за свою кассу Извините, работайте. Вот мы и пришли, тебя мы не съедим. Не перерывай. О, она стоит. Привет. Это не она. Е! Ты развязка кульминации. Такая сейчас. Ты кого хотел съесть, сука? На нахуй. А с ней кто? Так я немного не понял. Если вы трое здесь, то кто там? А что такие рожи злые, курочки? О! Какого? О! Что они с тобой сделали? Они тебе что уши обрезали? Счастливая такая, капец. Ну чё, да. Оборзели? Поздравляю, ты официально безушастая тоже. Будьте как ваша подруга. Опять приебали ушастую. Нормально. Вот, всегда угашенная с петухом стоит. Все, давайте, Нормально. короче, мириться и что-нибудь вместе сделаем. У меня вот есть пакет с едой, который нужно разобрать. Стоп, стоп, стоп, стоп! Пакет был один, спокойно. Да оставьте! Походу, нужно будет еще где-то. Драка за пакеты round ту Пакет с ту Да послушайте, он даже не от а может отгучи посмотрите что чудя спокойно покойно не, невыносимо, не за пакет дерутся ну давайте да. все а это все это еще ни кульминация, ни развязка, я думал что то будет еще поострее ну такое я скажу честно сегодня относительно прикольно но, блядь, уш, ушастую дошли и опять прибали. Нормально, нормально работает. Ладно, кому понравилось, ставьте лайк вверх, подписывайтесь, подписывайтесь на канал, если конечно же, не подписались. И нажимайте на колокольчик. И всем удачи, и пока-пока.